получению определенных знаний но при этом максимально стараются ребенку давать эти знания сухо и у ребенка появляется такая идея что знание это не жизнь что это просто определенная задача которая ставится родителям обществом чтобы у него эти знания появились именно поэтому я считаю что в логической как бы завершенной такой идеи обучения ребенка необходимо Применение и объяснение фактического применения тех знаний, которые он получает в настоящем дне. То есть ребенок, как говорил Макаренко в свое время, после того, когда в чем особенность была Макаровского, Макаринского образовательного процесса. Оно заключалось в том, чтобы максимально подготовить обычного человека или молодого человека к тому, чтобы он был максимально адаптирован к выживанию и к той среде, в которой он проживает. В этом заключалась сама идея.